Thank mm -hmm. you. Вот он, давай, давай! Вот там 4-1 молодой игрок. Смотри, отсюда Врага! лево! Выше! АПЛОДИСМЕНТЫ Не выиграть, а уже Ильян Штрин начал. Ах, ах, о, это уже забило. они уже нет. Бей, простой... Подожди, Что там в Ой, ой. Ой, ой, да, да, да. Ну, может, такой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 вывозили, а улицах повозили только. Короче, он, он у меня тоже... Сколько я захожу? Ну, по куда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 один! Ади! Ади! Ади! Ади! Дерешили. Дерешили. А, у меня сейчас, не нагрейтесь. Вот ч ⁇ Вы Ну, что, что, что, что, что А да, А ч ⁇ ртный поддел? Александр Валеча, у него есть такой стен. Ч ⁇ ртный небо Нет, да, да, <�íentes vib stores>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 Давай! Молодец, рад, центре обязательно...